Друзья, добрый день. На связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital. Сегодня срочный выпуск, достаточно скоростной. Что называется, многие обвиняли в том, что видео у нас выходят с большой задержкой. Здесь раз в две недели мы пишем. Но давайте по поводу того, что происходит сейчас. И не столько к вопросу о том, давать какую-либо оценку да, с экономической точки зрения, с политической точки зрения. Сколько к вопросу, что я планирую сделать именно сегодня. Что мы планируем сделать в рамках Клуба в рамках специальной военной операции Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины, то есть ударом подвергаются в основном ТЭЦ и подстанции то есть что это такое первое что вырабатывает электроэнергию второе по чему транспортируется электроэнергия где идет понижение вольтажа когда электричество соответственно с каких-то магистральных сетей идет уже до конечного потребителя опять же не даю никакой военной оценки я не военно не даю политической оценки и наверное экономическую оценку тоже давать этого не хочу просто как я сейчас смотрю на эти вещи и что стоит для себя присмотреть прямо в настоящий момент графике сейчас видно две истории, то есть это индекс доллара и индекс НЛМК. По НЛМК мы отдельно записали большое видео, у нас оно выйдет на канале, посвященное тому, стоит ли покупать сейчас акции российских компаний в ближайшие две недели, поэтому подписывайтесь на канал. Но давайте посмотрим сейчас на акции Новолипецкого металлургического комбината именно в настоящий момент, почему я обращаю на это особое внимание. Один из самых маржинальных продуктов, который делал Новолипецкий металлургический комбинат, это динамная и трансформаторная стали. Что такое динамная Трансформаторная сталь, наверное, всем известна. В детстве часто мы видели такие тонкие металлические решеточки буква Е, да, которая находится в генераторах, это динамная сталь, которая размещается в роторах. Ротор это то, что вырабатывает электроэнергию. То есть тепловые электростанции, атомные электростанции. Принцип работы этих электростанций заключается в том, что тем или иным образом нагревают воду пар. Пар, соответственно, вращает турбины, Вращающиеся турбины вырабатывает электроэнергию, потом, которая в дальнейшем идет в сеть. И соответственно есть поток большой выработанной электроэнергии. Она направляется в высокомагнитный сети и на высокомагистральных сети, соответственно, есть подстанции, которые понижают и распределяют в распределительные сети. Дальше идет электроэнергия с меньшим напряжением, скажем так. Когда происходит разрушение инфраструктуры, что по сути происходит? Происходит первое, когда разрушаются трансформаторы. Трансформаторы нажда будет восстанавливать, да, то есть, соответственно, будет спрос на трансформаторную сталь. Да, в Китае есть компания, которая производит трансформаторную сталь, но она менее, скажем так, качественная. Качественно, да, чем у Новолипецкого металлургического комбината. Во-вторых, эту инфраструктуру все равно нужно восстанавливать. Будут ли ее покупать в Европе, будут ли ее покупать в Америке, будут ли ее покупать в Китае, тем или иным образом. Объемы разрушения достаточно большие. Вариант первый. Если вы не верите в российские компании, да, и считаете, что никто из этого ничего не заработает, посмотрите в этом направлении, что можно получать. Второе, если верите, можно посмотреть на акции Новолипецкого металлургического комбината, потому что он, как минимум, будет эту сталь поставлять, у него есть технологии производства стали, это собственная технология на территории производства находится. То есть, еще раз, трансформаторная сталь на понижение, она тоже тонкая. Динамная роторная сталь, она используется в турбинах, да, то есть она используется в роторах для того, чтобы генерировать электроэнергию. Это первая история. Вторая история – посмотреть на, мед, на меди. Да, то есть некие медные оплетки тоже они используют как в трансформаторах так и в турбинах для того чтобы производить электроэнергию наверное сегодня на этом все короткое видео я постарался объяснить опять же это не к вопросу о том чтобы зарабатывать на чужом горе это вопрос к тому что вещи которые в принципе можно сделать да то есть на ставка на некое восстановление этой инфраструктуры ее восстанавливать необходимо то есть потребуется в любом в любом случае восстановление. Второй момент очень показательный, да, то есть вот вы на графике видите, это у нас получается за три месяца, каким образом вели себя акции Новолипецкого металлургического комбината, то есть за три месяца минус 40%, за месяц у нас получается минус 35%, это пятница, то есть 10 октября акция Находилась на минимумах, и здесь было там минус 34%. Сейчас прибавляет плюс 35%. То есть акция выросла с 71.88 до 76. Неплохая, интересная история, которую можно посмотреть, берите. Пользуйтесь. Друзья, вот такая вот история. Да, думаю, она будет кому-то интересна, кому-то полезна. Опять же, не говорю, что это прям сейчас работает. Но определенная точка роста есть. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы получать такого рода видео в оперативном режиме. Буду тоже стараться записывать. Почувствуйте, что называется себя Бобби Акселеродом, родом, да, который в миллиардах, кто смотрел сериал, там ставили ему некое обвинение. Да, вопрос экологичности каждый ставит на свое усмотрение вопрос зарабатывания на горе, а вопрос в том, что мы все равно живем в этой реальности. У меня все равно есть четверо детей, а у меня есть проект «Миллион за восемь». У меня есть большой интересный проект «Закрытый клуб инвесторов», где мы находимся в едином сообществе, и у нас есть дети, которые нужно сохранить и передать капитал. Я думаю, что здесь есть определенные возможности, и это не к вопросу. Эмоциональная фрустрация о том, что произошло, а к вопросу каких-то конкретных точечных действий, которые сейчас можно, вот, развивая свое инвесторское мышление, вот так посмотреть на, казалось бы, негативные события. Пока-пока, ребят.